а именно о земле и о земельной реформе. 1 июля 2021 года вступает в силу закон об открытии рынка земли, на который многие ждали почти 20 лет. Однако мнения относительно его целесообразности разделились, а споры не утихают до сих пор. До вступления в силу закона в Украине действует мораторий на продажу земель, сельскохозяйственного назначения, что означает запрет любого отчуждения таких земель, что ожидать после открытия рынка земли. Закон предусматривает, что приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут фактически все физические и юридические лица, за исключением иностранных граждан и компаний. Касательно возможности приобретения украинских земель сельскохозяйственного назначения иностранными гражданами и иностранными компаниями до сих пор не утихают разговоры. Решение этого вопроса закон возлагает на всеукраинский референдум. То есть к проведению референдума и положительного решения по данному вопросу Иностранцы не смогут стать собственниками земель сельскохозяйственного назначения даже через косвенное владение, через юридические лица, которые созданы и зарегистрированы по законодательству Украины. Хочу отметить, что дата проведения всеукраинского референдума еще неизвестна. Нормативно-правового акта, который бы регулировал это проведение, не существует. Следовательно, вопрос о возможности иностранными гражданами становиться владельцами украинских земель остается открытым. Кто не сможет купить земельные участки сельскохозяйственного назначения даже после открытия рынка земли? Несмотря на предусмотренную новым законом вседозволенность приобретение права собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Законодателям также установлен четкий запрет для определенной категории лиц. Также при условии принятия такого решения на референдуме передача некоторым лицам земли будет невозможной. Следовательно, при любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме решения, запрещается приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. В таких случаях запрещается продавать юридическим лицам, участниками или учредителями которых являются иностранные граждане. Земель которые расположены ближе 50 километров от государственной границы Украины. Это не касается тех земель, которые находятся возле границы, что проходят по морю. Запрещается продавать землю юридическим лицам, участниками, то есть акционерами или членами, или конечными владельцами которых являются граждане государства, призванного Украиной, Государством-агрессорам или государством-оккупантам. Запрещается продавать землю лицам, принадлежащим или которые ранее принадлежали к террористическим организациям. Запрещается продавать землю юридическим лицам, участниками, то есть акционерами или членами, или конечными владельцами которых являются иностранные государства. Также запрещается продавать землю юридическим лицам, в которых невозможно установить конечного собственника. А также юридическим лицам, конечные владельцы которых зарегистрированы в офшорных зонах. Запрещается продавать землю физическим или юридическим лицам, в отношении которых применены специальные санкции. В виде запрета на заключение сделок по приобретению собственность земельных участков, реализация открытия рынка земли будет проходить в несколько этапов. Первый этап 1 июля 2021 года. Земли сельскохозяйственного назначения смогут приобрести только физические лица, являющиеся гражданами Украины. Максимальный размер земельного участка, который может приобрести один человек, составляет 100 гектар. Второй этап. 1 января 2024 года. Кроме физических лиц, право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут приобретать и юридические лица. В случае, если они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины, или государства, или территориальные общины, или территориальные общины и государства. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством для них, составляет 10 тысяч гектар. Новым законом не предусмотрена единой процедуры по отчуждению земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, закон прямо не регулирует вопросы процедуры купли-продажи земли. Законодателям только указано, что заключение гражданско-правовых соглашений, предусматривающих переход права собственности на земельные участки, а также приобретение права собственности на земельные участки по таким сделкам, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Украины, с учетом, конечно, требований закона. Однако предусмотрено три основных нововведения после вступления в силу нового закона. Покупатель обязательно будет проверяться на предмет возможности приобретения им земли в определенных размерах. Это касается установленных законом ограничений по общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут быть в собственности человека либо юридического лица. Расчеты, связанные с уплатой цены за земельные участки сельскохозяйственного назначения, будут осуществляться в безналичной форме. То есть для этого покупателю нужно будет открыть счет в банковском учреждении. Источники происхождения средств при покупке земельного участка обязательно должны быть документально подтверждены. Если говорить о цене продажи, то законодательство не устанавливает ее предел. Это дело договоренности между покупателем и продавцом. Но важно заметить, что до 1 января тридцатого года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые выделены на местности владельцам земельных поев, не может быть меньше за их нормативную денежную оценку. Оценку будет проводить соответствующий орган Госгеокадастра. Какие документы нужны для сделки с землей? Паспорт продавца и покупателя а также их идентификационные коды. Отчет об экспортной денежной оценке земельного участка. Выписка из государственного земельного кадастра относительно земельного участка. Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. Это может быть свидетельство о праве собственности на земельный участок. Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или Государственный акт. Важно, что в случае, если в таком документе отсутствует кадастровый номер земельного участка, такое отчуждение невозможно. Для начала необходимо будет зарегистрировать земельный участок и присвоить ему кадастровый номер. При продаже земли нужно будет и уплатить определенные налоги. А именно, госпошлина в размере 1% от оценки земельного участка. Военный сбор 1,5% от оценки земельного участка. Хочу обратить внимание, что если земельный участок находится в вашем владении менее трех лет, или в этом году вы уже заключали договор купли-продажи недвижимого имущества, например, другого земельного участка, квартиры, дома, то в таком случае дополнительно уплачивается налог с доходов физических лиц в 5% от оценки земельного участка. Что же делать арендаторам земельных участков? Арендаторам не стоит волноваться по поводу того, что арендодатель заберет свой земельный участок, поскольку действие договора аренды не прекращается даже после продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения. За исключением случая, когда в тексте договора аренды прописано такое условие. Более того, переоформлять документы аренды с новым собственником не нужно. Как обещает законодатель, переход прав и обязанностей будет происходить автоматически в государственных реестрах и не будет требовать дополнительных действий со стороны арендатора. При этом напоминаю, что у арендатора есть преимущественное право на выкуп земельного участка, который находится в его пользовании. Кроме того, землевладелец обязан письменно уведомить арендатора о намерении продать участок, указав обязательно ее цену и условия продажи. Если на аукционе арендатор и другой участник предложат одинаковую цену, приоритет будет иметь арендатор. Землевладелец может продать земельный участок другому лицу только в том случае, если это лицо предложит более высокую цену. Таким образом, бесспорно, открытие рынка земли является весомым изменением в жизни украинского общества. Однако сегодня перед аграрной экономикой стоит ряд нерешенных вопросов. Способны ли украинские крестьяне в нынешних условиях стать основными участниками земельного рынка? Необходимо ли участие иностранных граждан и их инвестиций на рынке земли? Также без ответа остается вопрос, кто будет осуществлять контроль за прозрачной продажей земель сельскохозяйственного назначения а также какой может быть дальнейшая судьба земельных участков, проданных сегодня таким образом, и что принесут национальной экономике в целом такие земельные операции. Возможность ответить на эти и другие вопросы мы оставим нашей власти. На этом все. Жду ваши комментарии и предложения касательно тем для наших следующих встреч под видео. Пока!